Алгоритм работы электродвигателя поворотов лотков в инкубаторе следующий. Включение электродвигателя, поворота лотков на очень короткое время, которое определяется опытным путем. Обычно это 2-5 секунд. Следом за этим должна быть пауза, которую определяет пользователь. Обычно это 2-4 часа до следующего включения электродвигателя. Это можно описать одним предложением. Включение электродвигателя на 3-5 секунд пауза. 2-4 часа, опять включение 3-5 секунд, опять пауза. И так он работает, пока этого желает пользователь. По моему мнению, для этих целей идеально подходит программа номер 3, для времени, РГУ-16. Сейчас я продемонстрирую, как это сделать. Для выбора программы нажимаем и удерживаем кнопку «Стрелочка вбок». Кнопкой «Стрелочка вверх» выбираем программу номер 3. На экране видим черточка внизу, черточка вверху и кружочек. Нажимаем еще раз на кнопку «Стрелочка вбок». Зафиксировали эту программу. Устанавливаю время работы электропривода. Пусть будет 3 секунды. Нажимаю и удерживаю кнопку «Стрелочка вниз». На экране мы видим три нуля. Кнопкой стрелочки в бок. Перещелкиваем и у нас получается мигает средний ноль. Устанавливаем цифру 3. Еще раз нажимаем на кнопку стрелочка в бок. Еще раз нажимаем. У нас загорелись секунды. Нам это и надо. Зафиксировали. Устанавливаем время паузы. Пусть будет 2 часа. Нажимаем и удерживаем кнопку стрелочка вверх. Опять загорелось 3 нуля. Начал мигать второй ноль. Устанавливаем цифру 2. Секунды. Нам надо часы. Это минуты. Еще раз нажимаем на кнопку стрелочка вверх. Это часы. Зафиксировали программу. Программирование закончено. Из плюсов этого таймера. Управляющий контакт сухой. Нет развязки на 220 вольт. То есть можно подключать цепи 12 и 24 вольта. Также можно осуществлять старт и стоп с помощью одинарного выключателя, подключенного контактом 6 и 7. Сейчас я продемонстрирую, как это сделать. Включили. 3 секунды отработал электродвигатель. И на 2 часа пауза. Это может пригодиться, этот выключатель, когда надо отключить переворот на время вырубки также можно не использовать концевые выключатели так как время работы и электродвигателя, электродвигателя можно отрегулировать с помощью до 0,1 секунды и напоследок еще такой нюанс если пропадает питание таймера то после появления питания Программа начнет работу с поворотов платков нашего инкубатора. Три секунды отработала. Два часа не работает.